Чтобы подняться на Эверест, вершину нашего мира, люди платят десятки тысяч долларов. Они прилетают в назначенное место, собирается группа, подготавливается необходимое снаряжение. И носильщики, так называемые шерпы, они несут все эти вещи наверх, готовят, оборудуют базовые лагеря. И те, кто заплатили деньги, они довольно в комфортных условиях производит свое восхождение, останавливать в базовых лагерях, проходя адаптацию, в последующем с баллонами, с кислородными баллонами, в масках, в хорошем, отличном снаряжении, с инструкторами, с людьми специально обученными, подготовленными, с серьезными профессионалами, они производят восхождение, и если не погибают в процессе, а погибают, поверьте, многие, и при разных обстоятельствах, там лавина, и еще что-то, еще что-то, горы, это все-таки опасно. Так вот, те, кто все-таки поднимаются наверх, на вершину, они ставят в своей биографии такую галочку, что типа вот я стал обладателем титула покорителя самой высокой вершины мира, Эвереста. К2, по-моему, она называется, не помню. Извините, могу ошибаться. Так вот, к чему я все это? Потому что первые э, покорители данной вершины, они шли без шерпов, они шли без кислородных баллонов, они шли с достаточно скромными, обмундированием, снаряжением. И, в принципе, все то, что им нужно было, они несли на себе сами. И эти люди действительно покорили вершину. Что же до тех, кто платит десятки тысяч долларов и относительно комфортно покоряет ее? Что это? Лицемерие? Бинго! Это действительно лицемерие. Я хотел бы посмотреть, как вот эти герои, которые вешают на себя этот титул, поднялись бы на подобного рода Гору, вершину, без помощников, без снаряжения, без базовых лагерей. Как это сделали первые покорители, настоящие. Теперь пойдем чуть-чуть в сторону. Посмотрим на олимпийских чемпионов. Ну, к примеру, легкая атлетика, бегуны. Человек получает, стоит на пьедестале, получает золотую медаль, как самый быстрый человек мира, бегун. Давайте посмотрим, как он пришел к подобного рода титулу. Да, он тренировался, он, он развивал в себе эти способности многие года, но давайте не будем забывать о том, что этот человек, он бежит в специальной обуви, он бежит по специальной дорожке, в специальных условиях. Его тренировали лучшие люди мира, скажем так, в особых условиях. Массаж, припарки, специальное питание, технологии, все, что хочешь. И этот человек в последующем, который лишь сидел, грубо говоря, на жопе и ничего больше не делал, кроме как тренировался там, в легкой атлетике, то есть развивал подобного рода навык, и его выбрали одного из самых лучших, из тех, кто был представлен на выбор. Не всех, кстати говоря, а отдельных людей. И этот человек в последующем говорит, что он самый быстрый человек в мире. Это лицемерие? Да, я уверен, абсолютно точно, это лицемерие. Пусть этот человек снимет свои кроссовки, пусть этот человек встанет ногами на землю и пробежит. Без подготовки, без каких-то особых навыков. С другими, такими же претендентами. Знаете, вот гепард, его недаром называют самым быстрым животным на земле. Почему? Потому что он действительно очень быстрый. И гепард, он бежит за своей жертвой, и если он ее не догонит, то он просто сдохнет голоду. У него нет выбора. Поэтому гепард под естественными условиями, он либо выживает и становится самым быстрым, либо погибает. Это честно? Согласен, это абсолютно честно. Я в принципе не против спорта как такового. Я против подобного рода лицемерия и заработка на людях, на вот этих подобных шоу, которые человеку простому, рядовому гражданину никакого удовольствия и пользы не приносит. Я всегда говорил, что чем проводить какие-то олимпиады, намного проще раздать, раздать людям эти деньги посредством приобретения доступного им инвентаря или посещения спортивных комплексов, залов и всего остального. То есть не наличные деньги, а дабы человек имел возможность сходить в бассейн, не платить за это бешеные деньги. Потому что сейчас рядовой человек не может воспользоваться подобного рода услугами. Ну ладно, не будем об этом. Лицемерие. Да, лицемерие. Стоит глава государства. И с трибуны нам вещает о том, какой он хороший, сколько он всего сделал, как он людям поднимает зарплаты, платит зарплаты, как он людям поднимает пенсии и многое другое. Я задаюсь вопросом, кто самый главный еждивенец в жизни, в стране? Он. Он ни за что не платит. Он пользуется лучшими благами. У него дворцы, у него лимузины, у него броневики, у него охрана, у него любое питание, медицинское обслуживание. У него все. На нем даже трусы не куплены им в магазине. И этот человек мало того, что прячется от общества, добавок ко всему, он тратит наши деньги. И все, что он умеет, это только создавать иллюзорную красивую картинку, если вообще он этим занимается. И поднимать цены вместе с налогами. Это лицемерие? Конечно, лицемерие. Никакого сомнения. Стоит патриарх, предположим, да? Кто там? Патриарх, по-моему, глава церкви. Стоит из трибуны точно так же, там, у алтаря, стоя, неважно совершенно, рассказывает свои пасты. будьте смиренны, будьте покорны, будьте щедры, будьте добры, и рассказывает им такие вещи. Ибо сказано в Писании, легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому попасть в Царствие Небесное. А потом мы видим, что у этого человека, который называет себя патриархом там, или еще как-то, у него особняки, дворцы, лимузины, яхты, самолеты. Его охраняет специальная служба охраны, которая оплачивается, опять-таки, из бюджета, из вашего кармана, и многое другое. И этот человек рассказывает нам о скромности, рассказывает нам о смирении, при этом все время просит денег. А сейчас его даже прописали в Конституцию в одной из известных мне стран. Это лицемерие? Конечно же лицемерие, о чем говорить? Меня есть знакомый, который до всех этих вирусных дел, он разъезжал на новеньком рейнджеровере, новую квартиру купил, шмоточки такие неплохие, понты все дела. И когда наступила вот эта вот вся канитель, вся эта паника, вдруг резко все это пропало, вдруг резко все это исчезло. Оказалось, что на поверку выяснилось, что все эти богатства, все эти понты, все эти дорогие игрушки, это все кредитные вещи. И на самом деле он... Страшный должник всевозможным банкам. И у него на самом деле в кармане нет ничего, кроме долговых обязательств. Этот человек на многие годы вперед был, был обязан банкам платить за тот шик, за тот пафос, за тот, за тот якобы статус, который он якобы, извините за каламбур, имел. Лицемерие? Конечно же. Вот я, предположим, выхожу из подъезда, сидят бабушки у подъезда. Я им улыбаюсь, говорю «Доброе утро». Они мне улыбаются, тоже говорят, доброе утро. И говорят между собой, якобы, так, чтобы я слышал. Ой, какой хороший парень, все время здоровается. Всегда проходит, нам улыбается. Я отхожу к машине, и бабушки, меняют тон, меняя громкость своих слов, говорят, наворовал, наверное, смотри, какую машину себе купил. Жена, наверное, ему изменяет, там, или еще что-то. И такое, кстати говоря, происходит регулярно. Ну, это пример не из моей конкретной жизни, но вы понимаете, о чем я говорю. Лицемерие, конечно, лицемерие, бесспорно, совершенно. Подходит дочь к папе, улыбается, и мне обнимает его, и говорит, папочка, ты у меня самый лучший, ты самый хороший, я так рада, я тебя люблю, папочка. Папочка улыбается, размекает. И дочь ему потом говорит, папа, вот у меня одноклассницы купили телефон новый, там нам надо платье, у нас будет там какой-то бал маскара, там еще какая-нибудь херня. Мы с друзьями пойдем в кафе, денежка нужна. И папа такой, ну хорошо, сколько тебе надо. И достает, дает денежку. Или покупает там. То есть галочку себе в голове в памяти у себя ставит, что вот доченьке надо купить телефон. Доченька уходит, улыбается и потирает ручки. Лицемерие, конечно, лицемерие. Лицемер ли я? Да. Абсолютно ну, точно лицемера. Льстил ли я людям на протяжении своей жизни своих каких-то алчных и корыстных целей? Конечно льстил. Даже не сомневаюсь. Могу даже и припомнить, наверное, какие-то моменты. Самые яркие, что ли, самые выгодные. Был ли я лжецом? Был ли я обманщиком? Ради корысти, ради алчности своей, ради прибыли. Конечно, был. Сколько лицемерия в этом мире, как вы думаете? Ну, в принципе, можете не отвечать, это риторический вопрос. Я вам так скажу, этот мир целиком и полностью создает, состоит из лицемерия. К сожалению, это общество, оно устроено именно таким образом. Маркетинг, маркетинг который мы можем наблюдать вокруг, это улыбающиеся лица с плакатов, каких-нибудь представительств банков, банковских отделений, Которые вещают нам о том, что кредит это выгодно, это удобно, это классно, это хорошо. Знаете, я почему-то не видел ни одного улыбающегося человека, который взял бы кредит. То есть, у вот человек взял кредит, да, ему надо год, пять лет, там три года отдавать. Он с каждой зарплаты у него идут отчисления. И он такой прям улыбчивый, такой счастливый, такой довольный. На протяжении всего этого времени он так счастлив, что он взял кредит. Нет, я этого никогда не видел. Я видел других людей, я видел другие эмоции, я видел другие реакции. Но с плакатов на нас смотрят счастливые, хорошо одетые, те, у кого одни очки, наверное, долларов 200-300 стоят. И они стоят такие добавления. Кредит на выгодных условиях можешь себе ни в чем не отказывать. И так повсеместно. Ты проходишь у какой-нибудь рыгаловки, где кормят быстрой едой, фастфудом. И там дети хавают эти булки, родители, все улыбаются, клоуны какие-то нарисованы. Смех, веселье, радость. Все это лицемерие. Бесспорно, это лицемерие. Если вы посмотрите вокруг, так повнимательнее себе под ноги, на свое окружение, я уверен, вы увидите такое количество лицемерия. Даже если загляните себе внутрь. Даже если посмотрите на себя со стороны и так, без ограничений, искренне, открыто, от души. Я думаю, каждый увидит что-то подобное. Даже те люди, которые создают плохую мину, образно выражаясь, чтобы их пожалели, это ведь тоже лицемерие, только выглядит оно немножко по-другому. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Знаете, все-таки этот мир действительно стал бы лучше, если бы люди стали честнее. Я думаю, честность это один из ключей, который мог бы изменить этот мир. Всего доброго! Это искренне и от души.